Приветствую всех и в сегодняшнем уроке мы будем рассматривать реализацию двери. А именно мы создадим э, дверь, которую мы будем по нажатию клавиш взаимодействия открывать или же закрывать. В дальнейших уроках мы рассмотрим то, как сделать э, взламывание двери, выбивание двери, но это будет позже. Что касается этого урока, мы будем использовать систему взаимодействия, которую мы создавали в предыдущих уроках она нам очень даже поможет, поскольку мы ее делали с учетом того, что мы ее будем использовать для всех объектов, с которыми мы хотим взаимодействовать. Итак, мы сделали нечто похожее на дверь в блендере. Сейчас мы перенесем эту дверь в движок и уже будем там с ней работать. Итак, для начала я в папке «Геометрия» создам новую папку, и это будет «Interact Blueprint». Здесь мы будем хранить блупринты взаимодействия, которые будут располагаться конкретно на сцене. То есть это могут быть двери, ящики, которые мы будем двигать, обыскивать и все тому подобное. Нам нужно отнаследовать это от нашего Base Interactable Actor, который мы создавали ранее для системы взаимодействия, поскольку нам нужна логика, которая находится в родительском классе. Здесь мы имеем все компоненты, которые относятся к родительскому классу и нам нужно добавить сюда Static Mesh. Назовем его DurMesh. Здесь выберем нашу дверь. Единственное, что у нашей двери пивот находится посередине, и нам нужно будет это исправить. Давайте я Volume взаимодействия поставлю повыше, и давайте перенесем дверь на угол, для того, чтобы она у нас корректно открывалась. Смещаем ее на угол. Снова переносим движок и дверь у нас теперь находится там, где должна быть. Теперь давайте настроим Volume так, чтобы он находился в дверном проеме, поскольку если мы будем взаимодействовать с этой дверью, у нас Volume не должен двигаться с дверью, для того, чтобы мы могли как закрыть эту дверь, если она открыта, так и открыть. Сделаем его немного меньше, чтобы персонажу нужно было ближе подойти к двери. И расставим примерно по размеру двери. Следующее, что нам нужно сделать, это вызвать функцию Interact, которую мы создавали в предыдущем уроке. И здесь у нас появится event, который нам поможет вызывать логику взаимодействия. Давайте создадим таймлайн, я назову его Open Close. И здесь нам понадобится следующее это SetRelativeRotation Rotation для того, чтобы поворачивать нашу дверь. подключаем на апдейт, здесь ставим lerp, ротатор. и нам нужно создать новый трек который мы назовем альфа и здесь по стандарту выставим а, длину 1, а, volume 1 и время 1. Первый же пин у нас будет 0,0. <coughs> Теперь давайте немного сгладим наше открывание, чтобы дверь открывалась не четко а по направляющей. И в принципе здесь нам больше ничего не понадобится. Теперь я думаю давайте сделаем булевую переменную, которая будет отвечать за состояние двери, то есть она открыта либо закрыта. Давайте ее подключим, вызовем бранч. И здесь нам нужно подумать, как лучше сделать. Мы можем переключать чисто по булевой переменной. Либо же мы можем использовать а, выход нашего таймлайна по финишу мы будем уже указывать открытая дверь, либо же закрытая дверь. Давайте вызовем branch. Подключим. И на true мы поставим play from start, на false мы поставим reverse from end. Давайте это отодвинем чтобы у нас было больше пространства подключим альфу и вытащим наши две переменные точнее одну переменную просто нам нужно одну сделать true, а вторую сделать false поскольку когда у нас проиграется таймлайн, то у нас э, по финишу мы проверим, если мы проигрывали э, timeline вперед, то тогда мы сделаем переменную true, а если назад проигрывали timeline, то мы сделаем переменную false. Давайте здесь выставим not для того, чтобы у нас корректно э, происходило проигрывание, поскольку изначально переменная у нас находится false, поэтому нам нужно э, немного все инвертировать. Так, и давайте выставим Open True, когда мы открываем первый раз. То есть дверь закрыта, мы открыли и сделали переменную True. Тем самым показывая то, что дверь открыта. Compile Save. И здесь нам нужно выставить на сколько градусов повернуть дверь. Давайте повернем ее на 90 градусов. Теперь нам нужно выставить дверь на сцену, поскольку у нас 2D пространство как бы. Нам нужно выставить как-то так, чтобы мы могли к ней подойти. Нажимаем взаимодействие, дверь открывается, закрывается, у нас все работает. Также давайте проверим, чтобы у нас не было бага, то что мы можем залазить на эту дверь. Но это мы сделаем немного позже. Так, здесь, в принципе, нам ничего не нужно менять. Но я думаю, нам нужно проверить коллизию нашей двери и сделать ее просто бокс-коллизией. Поскольку э, коллизия, которая генерируется автоматически, нам не совсем подходит. Вот видите, какая она не совсем по форме двери. Давайте добавим бокс-коллизион. И сделаем ее по форме двери. Так нам нужно немного в бок сдвинуть дверь, поскольку она не дает персонажу пройти, когда открыта. Теперь мы можем открыть, пройти сквозь дверь, закрыть, ну и тому подобное. Да, в принципе все работает неплохо. Так, единственное, что вот мы поймали баг, да, то, что у нас персонаж взял и запрыгнул на дверь. То есть это нам нужно исправить, поскольку у нас тогда смещается движение персонажа и нам это не нужно для этого нам достаточно просто изменить настройки коллизии в экторе нашей двери выбираем mesh находим настройки коллизии выбираем custom collision и здесь давайте поставим все игнорировать а блокировать мы будем только физические тела, павна. Ну и... Э, я думаю, World Dynamic тоже давайте заблокируем. В случае, если у нас будут какие-то динамические объекты. Давайте проверим, чтобы у нас не было этого бага. Теперь мы не можем запрыгнуть на эту дверь. И в принципе у нас дверь готова. В последующих уроках, я думаю, мы добавим то, чтобы проигрывать анимацию открывания двери. да, Как-то выбивать дверь, либо взламывать. Но ну, что-то придумаем. Поэтому, если вам был полезен этот урок, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.